Алиэкспресс. Он приходит конечно очень в хорошей форме, очень клейкая основа, хорошие, много очень алмазов, делается быстро и хорошо, но что неудобно, то что нету формы вернее рамки нету поэтому ну, тяжелее работать постоянно гнется работает постоянно вытягивается а а как, времени... вот на, как вот на рамках бывает по а последнее время да я вот начала покупать вот такие вот она алмазная мозаика с круглыми деталями на рамке именно написано угу. вот и она вот приходит в таком виде комплект приходит, В Комплекте да? вот это приходит, это вот на рамке уже картина натянутая. Угу. Вот она со всеми, всеми формочками и, соответственно, там расписано. Вот это должно быть то, это должно. Да, где? И а вот тут, такая тут вот энстру... идет, инструкция да, идет. Здесь расписано как раз какому. Номер цвета, все полностью, символ на схеме, все полностью вот прописано. И, соответственно, вот в наборе идет вот такие алмазики, как мы их называем. Угу. И здесь вот это прописано, вот номер. Угу. Номер, соответственно, здесь вот такой символ F, значит номер вот такой. Угу. Здесь смотрю этот F и проделываю вот так. Угу. Но вот есть последовательность, как-то работает. Да, но... есть одна, так скажем, проблема. Дело в том, что клейкая основа держится только в течение суток. Дальше она начинает высыхать. Поэтому я вот так по чуть-чуть отклеиваю и проклею. Вот сделала этот уголок. Вот она клейкая основа. Вот она очень клейкая. Делаю дальше, отрезаю. Такими полосками делаю? Полосочками, да? да, я вот так вот полосами отрезаю. Мне так удобнее. Кто-то делает просто квадратиками, у меня дочь делает квадратиками. Вот, допустим, мне надо сделать вот этот вот номер 1F. Есть пакетика этого? Насыпаю. Есть в наборе сразу идет вот такой лоток, угу. вот такой карандаш. Вот я высыпаю. Для работы? Для работы уже высыпаю. Угу. И вот посмотрите, вот так вот, когда трясешь, видите, все алмазики лицом становятся. Mm -hmm. Они становятся лицом. Потом берешь вот этим карандашиком, берешь алмаз и, соответственно, ставишь по форме, mm -hmm. где вот он идет. Вот mm -hmm. в таком виде, один за одним, вот так вот и собираем алмазы. Ну, вот сколько у тебя получается картины, вот, например, ты делаешь, сколько по времени? А смотря какая, какая-то картина, вот бывает душа ляжет. И буквально ее за неделю можно сделать. Uh -huh. А какая-то тянется долго. Это все зависит от настроения, от времени, от возможностей. Вот в таком плане. Но это вообще трудоемкая работа, правда? Да, потому что алмазы очень мелкие. Вот еще раз поближе, uh -huh. посмотрите, uh -huh. они очень мелкие. Uh -huh. И каждый надо попасть вот в квадратик. Сложно, глазам тяжеловато, конечно. Вот, когда карандаш перестает у нас немножко работать, угу. есть вот такая клейкая основа, угу. вот ее вот так вот открываешь, вот так вот и делаешь, и соответственно, видите, и у вот к, к этой цепляется, потом алмазики будут цепляться очень хорошо. Угу. Если уж не туда попали, или что-то случилось, есть такой пинцет. Открываем ага. а, и можно? отдираем алмазы. В общем, щипануть, щипануть можно, можно убрать. Можно. Так, сколько увлекаешься этим делом? Увлекаюсь совсем-совсем недавно. Угу. Где-то месяца, наверное, ну, как скажем, где-то с ноября месяца. Где-то угу. вот так. Но мне очень мне нравится. У меня уже пять работ есть. Две угу. подаренные, две, так скажем продаже, ну, вот, вот в таком виде работаю, мне нравится. Так, давай сейчас покажи свои работы, какие у тебя есть. Это вот буквально зам... вчера ночью, прям в 12 ночи я доделала, вот, работу. Эту работу я сделала буквально за полторы недели. Мне очень понравилось, быстро, легко, аккуратно. Ну, еще и, наверное, то, что мусульманская, так хотелось повесить на стенку, сказать смеля, и чтобы она мне в будущем помогала. Это вот вчера законченная работа. Вот эту работу я сделала самую первую. Вот она мне нарядная. понравилась, нарядная, да, такая. Я попробовала маленькую взять, думаю, попробую. Получится, не получится. Только... Что получится. Да, работа получится, не получится, что получится. Угу. Как про такой вот я говорила уже, вот эту я сделала на Алиэкспресс, я покупала. Вот там, я сдел... там выбор есть на алиэкспресс? Могу на алиэкспресс есть? очень большой выбор но вот еще раз повторяю тяжеловато с ней работать то что она не, не натянута ну это наверное кому как угу. вот эта работа у меня продана О, Какая красивая. да у меня ее просили две женщины угу. но второй она очень просит одно я уже обещала продала ее а вторая очень просит, пытаюсь найти еще раз такую же, угу. пока найти не могу. И, в общем-то, похожих работ у меня еще не было. Угу. Как-то они все буквально в единственном экземпляре, как будто бы. Я вот так вот пока встречаю. Угу. Эта работа вот продана уже. А еще какие-то работы есть? Да, есть. У меня в прошлом месяце было у подруги 60 лет, я ей подарила розы, но там именно 3D, оно прям за рамочку цветы выходит, красивые вот такие-то. А у меня очень увлекся этим делом сын, которому 25 лет, и он сделал сам летучий корабль, в общем он тоже буквально за две недели все это сделал. Вот, вот такие вот у нас увлечения дома. Чудеса прям. И дочка тоже делает. Да? Дочь делает у дочери маленький сын, сама она учительница, но вырывает время и все-таки это делает. Ей нравится. Затягивает. Затягивает. Это очень затягивает, да. Спасибо. Спасибо. Очень интересная работа. Спасибо.